Вот, посмотрите на это обилие дорожек и эффектов на них. О -о -о. Егор это не одобрил бы такой подход. И это еще не все влезли. это что там что ты там нашел yes. отлично с хорусом это звучит смачно хорошо оставим именно в этом месте да, да а да. может еще куда скопировать я сейчас оля хочет есть да, я понимаю да, мы понимаем, что Оля хочет есть. А ты говорил, никуда не засунем, видишь, как раз... Вот там происходит. Это голодный псеродактиль какой-то. Ну-ка, а если еще раз послушать? Так, иди. Я сейчас припев выровняю. Бабуля. Can I be a little moовали? Should've性, keep it from <смех> вот так вот. Вот так это все как-то будет, да? А можно ведь на. На, на проигрыш тоже где-то этот есть ставить. Есть! Есть! Есть! <смех> Нет, есть! Именно, <смех> именно, именно вот эту перегруженную версию. Так думаем. Сколько дорожек все-таки? Вот я помню, когда хит водился, у меня там было 4 дорожки. Нет. У меня была двойная дорожка гитары. Дорожка удара, дорожка баса, дорожка вокала и отдельная дорожка для соло. Все. Или подожди. Или у меня гитара не было дорожки для соло, всего одной. Я не помню. А тут вот. О -о -о -о -о.